Так, друзья, привет всем. Еду сейчас на съемочку без друга своего. Он, к сожалению, сегодня работает. Это у меня тут в выходные не получается, так что надо съездить заранее, чтобы не оставить вас без видео. Спасибо всем, кто комментит, кто пишет, кто ставит отзывы. Читаю абсолютно все комментарии. Люблю очень комментарии ваши, прям безумные. Это, наверное, самое приятное, после того, как залил видео, самое приятное, наверное, это читать комментарии. Итак... Приехали мы до усадьбы, усадьба вон находится, здесь рядышком стоит церковь с усадьбой Покровская церковь, это не удивлено для данной местности, для этого района, потому что здесь находится святыня, так сказать, Липецкой земли, и рядом это Задонск К Какая, какая красивая лепнина, вы просто посмотрите! Церковь, видимо, хотят реставрировать, поэтому она вся вау. Просто вау. Просто вау. Преподобный по пасе Святогорец. Здесь вот мне кажется или там кирпичи в кирпичах какой-то вот вот, вот вот прям вот так вот видите, вырезана как-будто как это, икона какая-то вырезана в кирпичах, может отвалилась фреска, а может, мне кажется, специально выдолбили, чтобы потом нагнетать мистику, типа вот, смотрите, икона в стене, Напечаталась. Тут видимо еще службу проводят Значит скорее всего там рядом дом священника Сколько икон прям Вот и сама усадьба. Усадьба кожаных, построена он помещиками кожи. Кожаными. К кожаными, блин. Фамилия такая кожаных. Помещиками кожи. Кожаными. А черт, я не знаю, как это произнести. Ну короче, фамилия у помещика была кожа. В селе репец. Кстати, правильно не Репец, а Репец у нас. Если кто Липецкий, тот должен понять, что некоторые называют село Репец. На самом деле правильно, Репец. Не звонит, а звонит. Не звонит, а звонит. Вот. По-моему, здесь была школа раньше еще. После того, как усадьбы не стало. Кстати, что примечательно, вход в принципе свободный. И войти сюда может абсолютно любой человек внутрь и погулять, посмотреть. У нас большинство усадьбы либо выкуплены под частную собственность, и на них сейчас заколачивают бабки, либо брошены в таком состоянии, что просто тут не на что смотреть. Эта же усадьба, она как бы даже... И в более-менее адекватном состоянии. И вход у нее более-менее свободный. Ну, здесь заколочено. Надпись «Добро пожаловать». Здесь отчетливо пахнет стариной Но, ну, как видим, все-таки ее пытаются разгромить Столовая была здесь Да, здесь была школа потом это была школьная столовая. Он первый, третий класс, второй, четвертый класс. Уголок здорового питания. Не глотай, не провоживавший, не болтай, не подумавший. Хороший. Хорошо, пожеванные наполовину переваренные, господи. Не все в рот, что око видит. Болезни, беда, коли есть хлеб и вода. Солянка. Соляночка. Люблю соляночку. Вот здесь вот выдавали еду детям. Приятного аппетита, плакат. Вообще прям. А, ну он скотчем покрытый. Интересно, есть надпись, кто его рисовал, нет? Вроде нет. Тарелку забыли, оставили даже. Это что, крылья ангела? и петушок вырезан из бумаги провода еще тут присутствуют окна старые меняли что ли сколько детских разных поделок лежит на полу вещей Детская обувь. Ух ты, это, это. Игра была такая, по-моему. Интересно, есть чем постучать, палочка? Должностная инструкция по охране труда для заместителя директора по административно-хозяйственной административно работе, директор школы АА а. Толстых, председатель прав... правкома Дурнева Т.И. Это, по-моему, лыжные ботинки. Да, лыжные ботинки. Детский, кстати, размер такой. Утверждаю, директор МОУСОЖ э, села Гнилуша А.М. Лысых. 1 сентября 2013 год. Схема тепловых сетей. Из <с> папье-маше. чайничек шляпа елки иголки а здесь кто-то ночевал видимо жил какой-нибудь бездомный Стало очень холодно, и он ушел отсюда Грустно, очень грустно Я, наверное, болтать не так много в этот раз буду Информации по ней много, конечно Я могу все это рассказывать за занудно, бубня Но вам будет это не интересно у нас канал все-таки больше атмосферный, чем краеведовательный. Но пофоткать я пофоткаю. Торт вафельный. Это какого года? Вот что-то написано. Вафельный масса, срок глаза 30 суток. Мир. 95-й год. Липецкий хлебзавод номер 3. Кстати, семья, которая построила эту усадьбу, очень была музыкальной и любила музыку. О, школа работает над темой создан... Чего? Сознательная дисциплина на уроке. Это труд учителей и всех членов ученического коллектива вот так вот да, вот лампы лампы ртутные очень много ртутных ламп кстати где-то слышал информацию 10 класс где-то слышал информацию что эти лампы принимают за деньги Покупают. Ну, где так и не знаю, может это миф Господи, свет от фонаря отражается, мне кажется, кто-то там ходит Блин, сейчас будет темнеть, она будет мрачнеть И по-любому с ней связано пару легенд, как кто-то здесь, здесь, здесь где-то кого-то убили, прирезали и все такое Так, это мои следы. Это следы, кто-то выходил оттуда. Причем недавно. Да. Ну, день или два назад. Учитывая, что здесь была школа, мне кажется, это еще больше жути нагоняет Спид, борьба со спидом Здесь, наверное, актер сидел Ты глянь, точно, даже, по-моему, эта одежда вахтера осталась Расписание звонков А где звонок? Наверное, вот был звонок Но ну, это мы потом обследуем. Сейчас посмотрим на классы. Доска с надписями. 2017 год, кстати. Причем сентябрь. Но, ну, скорее всего, эти надписи были сделаны просто приходящими сюда людьми. биологии растения нашего края Исполни... исполнитель чельница Юдина Янна преподаватель Прокофьев ЛС 94 год Гербари, наверное, есть уже скурили шутка а, не лебеда полынь Тысячелистник Молочница Мята Красный клевер Белый клевер Василек И Душистая полевка Гремит кисточки лежат, книжка, и тетрадка. Юдин Ди Дмитрий, кстати, это по-моему брат Юдина Юдина Яны. только подписал и ничего не заполнял такое ощущение что здесь был урок, урок труда проводили потому что много деревяшек разных скорее всего урок труда Здесь. Организация подразделений иностранных армий. Что? Нет. Нет, серьезно. Не он, ну, Твою мать. Какой ублюдок это сделал? Сука. Ну кому это понадобилось? Сломали пианино? Блин. А, я... Ну, ну что за свиньи? Ну серьезно. Ну кто это сделал? Говнюки. Чтобы у вас, падла, руки отсохли. Ой, ну все настроение испортили. Блин, я, можно сказать, ради него сюда ехал. Ради вот вот это вот пианино. А какие-то а. слов нету. На. Блин, ну все настроение, коту под хвост. Друзья, если хотите, чтобы у этих вандалов руки оторвалились по самые, блин, плечи, ставьте лайк этому видео. Козлы. Ушатал бы, если бы увидел бы. Гражданская защита. Тут, видимо, были разные приборы, но 100% все растащили уже. Вот, вот ну как так-то, а? Уходите ну, вы в такое место, ну вот не трогайте вы ничего. Нахрена? Нахрена тут бандалить, Нахрена все разбивать? Вот просто вот слов нету. Честно, так обидно. Такое место было хорошее. И его разломали разбили все разрушили ой зла не хватает кстати было закрыто на доску какой-то класс, поделка, из картона, плакаты разные. Что, градусник что ли? разбитый градусник термометр Так вот нашим только покажи, что здесь есть что-то интересное. Сразу, блин, налетят чайки. Кстати, красивый рисунок. Неизвестный художник, но красиво нарисовано. Ты глянь. Очень красивые рисунки. Прям художница какая-то была. Или художник. Не, мне кажется. Как вы думаете, кто рисовал это? Девушка или парень? Такие красивые рисунки не должны на полу лежать. надо зайти на этот сайт подожди хтт да разве там п не должно стоять школа 48 точка ру интересно сайт еще работает так друзья все гугли сайт Как жаль, что пианино сломали. Я тут сыграть уже хотел, чуть-чуть умею. Опять же куча разных плакатов. Телевизор, что за телевизор стоит? Р написано ордена от чего эти упаковки? это не пленка случайно? я что-то не помню я помню что такие упаковочки не помню от чего это если кто помнит напишите от чего это упаковочка куча куча разных этих непонятные коробейниковые любы. Выбор фильтров может каких то что то не пойму или не фильтры короче если кто то знает что это пишите промаркированный черной лентой химики есть по моему что то для химии здесь да скорее всего здесь хранилось что то для химии так как обычные хим препараты были заперты таблица умножения с чем у вас кстати ассоциируется школа вот когда вспоминаешь слово школа что первое приходит на ум у меня таблица умножения Потому что я долго не мог выучить Сан-бюллетень Стекло Не люблю я стекла Не люблю я зеркала Особенно в чужих непонятных домах Какая кривая лестница, господи! Лыжные палки куски лежат. Как же здесь шутка! Полы скрипят. Соберись, Руслан. Это чё за барокамера? Это что такое? Вверху надпись... Э, Твою мать! Зачем так смс-ками пугать? Кислотная, нейтральная, щелочная, среды. Потом лакмус красный, фиолетовый, синий. Это что? Это какая-то камера, что ли? Я что-то не пойму. Химических опытов или что? С дерева камера. Подожди-ка. Что это? Воу, дальше. Вау! Кабинет биологии. Блин, я представляю, захожу я сейчас сюда, а тут скелет какой-нибудь стоит. Кирпичей бы навалилось! О, жидковато. Спинной мозг. Ну, кстати, работа по химии рыковой Анастасии, ученицы восьмого класса. 2009 год. чья тетрадь? Максиму и Кристина. плохой почерк у Кристины восьмого класса. Ну да, в принципе, это Ферум СО 4 Это кислота, что ли, соляная? Не помню химические уже формулы, но, по-моему, кислота соляная. Зря я его в руках взял. По-моему, это бактерии под микроскопом. Ротовой аппарат комара обыкновенного. Да. Ротовой аппарат комара обыкновенного самка. астрала астралопитека, голову оторвали ему. Ткани, хлопок и продукты его переработки. Хлопок. Тоже башку кому-то свинтили. Экваториальная раса. Ну здесь все восьмого класса. Ученики. Целковской Юлии. Камешки. ОБЖ. ОБЖ. Любил в школе ОБЖ. Один из любимых предметов был. У нас преподаватель был. Он каждую эту... Листья липы. Преподаватель был. Каждую проблему начинал. Типа, вот знаете, там что делать, если там разбили рту, этот градусник ртути. Что делали если там вдруг пожар случается. Вот такие вот разные проблемы, которые случаются. Вот, он начинал с фразы «Главное не паниковать». И когда он что-то у нас спрашивал, что делать, мы все, всем классом отвечали, главное не паниковать. Для пробирок. уже сколько здесь тетрадок, и все уже брошены. Организация учебной деятельности школьников на урок биологии. Да что такое Опа что это Нефть. главный продукт ее переработки бензин гля там еще полнение не... горный воск синтетический каучук пластмасса гудрон соляная ма. Солярное масло, асфальтовая руда, может кого-то вызовет чувство ностальгии школьных времен, сука за пианино обидно, палочку. палочку отбивалочку забыл, уж простите, но я похожу лучше с палкой, чем встреча кого нибудь бомжа без оружия. так что это за класс был много разных а не это библиотека была точно что-то я туплю исторический класс по-любому это была библиотека жалко ходить под столько книжек не могу я себе этого позволять мне прям вот неприятно наступать на книжки снова безопасности О, у меня такая книжка была главное не паниковать геометрия 10 11 класс такая тоже была книжка да я по таким учился книжкам Наш отряд носит имя Лени Голикова. Надо сфотографировать. Блять. С... У меня очереден фарт не случился. Поставил палочку, называется. Так, друзья. Я прервусь на секунду кирпичи и вытряхну. Да. Кабинет математики геометрии. Собственной персоной, господа. В принципе, было несложно догадаться по доске в клеточку. Performance какой-то. Так, не надо прислушиваться к звукам, не надо. А то у меня холод по спине начинает идти. Чувак, не прислушивайся к звукам, это просто ветер. Кто меня тянул поехать ночью? Так, это, по-моему, какой то я даже не знаю, что это, география, вулканы разные, ведь? карты. Кабинет географии, но почему здесь столько земли? Откуда здесь столько земли? Вроде с потолка не могло насыпать. А, -а, -а все понятно. Была печь. И ее, как видим, разворотили. Ну, блин, вот руки им подшибать. Сука, из за 10 копеек советских пол дома разворачивает. Приходишь постоянно. Нету, блин, ни полов, ни хрена. Зато 10 копеек советского года найдены Обосраться, блин Тут еще один этаж есть О, спортзал Класс. Ну тут баскетбол можно прямо с этого играть, вместо с середины зала. Камин был, заложили камин. годовщине Великой Победы ладно, соберись Руслан, еще один этаж остался или что это? Блин, идешь, а полы скрипят. Такое ощущение, что здесь снимали фильмов ужаса. Стоит стол, посередине стул, по всей ряде, всей комнаты. Но как можно не париться насчет этого? А, это пакет шуршит. Фу, блин. О боже, у меня мурашки по спине просто вообще табунами скачут. Особенно идешь, когда сзади тебя дверь. о, вам просто не, пере... не описать эти ощущения. Какой нафиг я хотел бы историю рассказывать про него. Здесь, блин, а -а -а, так жутко одному в темноте. Вот я просто сейчас выключу фонарик. Посмотрите, какая тут ф -ф темнота. Да ну нахер. Я не буду выключать фонарик. Ну нахер. Нахер, нахер, нахер. Закрою тебя нахер. Все, у меня кирпичей теперь, на целый гараж хватит дома. Никогда не думал, что буду бояться темноты. Блин, мне кажется, дверь там открылась сверху. Блин. Так. Фак, фак, фак, фак, фак, фак, фак. Вот он выход. А вот подвал. Да ну нахер. <свист> Блин, вы не представляете, на улице теплее, чем в этом чертовом доме. Не, вот честно, если бы я сейчас потерял ключ, не дай бог, от машины, пошел бы я пешочком до дома, чем туда возвращаться. Особенно в тот самый верхний этаж, где там так жутко холодно было, вы себе не представляете.